Друзья, я приветствую вас в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета. Сегодня мы продолжаем э, наше участие во всероссийской просветительской акции ⁇ Поделись своими знаниями ⁇ которая проходит с 1 по 9 сентября. Организаторами ее выступает Российское общество знаний при поддержке Министерства просвещения России, Министерства образования и науки Российской. Федерации. Со стороны Казанского федерального университета координатором акции выступает Департамент по молодежной политике. Напомню, что в рамках этой акции у нас уже выступил директор Института информационных технологий и интеллектуальных систем Михаил Михайлович Абрамский. Буквально завтра участником акции будет декан юридического факультета Лилия Талгатна-Бакулина. Водит директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникации, директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций, академик Михаил Дмитриевич Челкунов. И завершит 9 сентября наш, цикл наших встреч: проректор по биомедицинскому направлению, директор Института фундаментальной медицины и биологии Андрей Палчикий Ясов. Но сегодня, сегодня у нас с вами. На мой взгляд, очень интересная встреча, потому что она, как никакая другая, окажется, с моей точки зрения, в моих ожиданиях, близка к именно большой науке, в том числе то, что мы называем фундаментальной наука, и ее связь с прикладными, что всегда говорят, где прикладное это, да? где значимость для конкретной экономики нашей большой. Вот это все олицетворяет себе наш сегодняшний гость заведующий кафедрой разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов Института геологии и нефтегазовых технологий, кандидат химических наук, председатель Ассоциации молодых ученых Казанского федерального университета и, внимание, член Коррекционного совета по делам молодежи и научно-образовательной сферы Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию Михаил Алексеевич Варфоломеев. Ваши бурные аплодисменты. Мы надеемся сегодня от вас услышать не только, будут ли нужны нефть и газ в будущем, и как эффективно их добывать, что, конечно, очень важно. Европа вообще затаилась в ожидании того, что вы сейчас скажете. Но и несколько слов, а может быть и больше, чем несколько слов о том, как можно, нужно и правильно строить научную, практическую, творческую, если хотите, потому что многое творчество в нашей жизни тоже присутствует, карьеру, и достичь определенных высот, вот, в общем-то, даже и в относительно молодом возрасте. Все это будет крайне полезно и тем, кто нас будет слушать, смотреть на цифровых платформах, на телеканале Универ ТВ, ну и, безусловно, тем, кто собрался в этом зале. Вам слово. Пожалуйста. Спасибо. Да, добрый день. Я, извиняюсь, немножко стою, наверное, это сделаю, потому что как вам, как вам комфортно? Всем добрый день. Действительно, тема моя связана с энергетикой, но я, прежде чем к ней прийти, хотел бы немножко рассказать о том, как вообще состоялся путь в науку, с чего все начиналось. И на самом деле он такой достаточно необычный, поскольку в ходе своей научной деятельности... Мне, так сказать, пришлось, даже не пришлось, наверное, повезло, что я сменил несколько, сказать, научных направлений, и по каждому из них удалось действительно что-то такое важное и серьезное сделать вместе с, с нашим коллективом, с которым мы активно работали на каждом этапе. Вообще, с Казанским университетом меня связала судьба очень давно, еще будучи школьникам я активно участвовал в различных олимпиадах мне очень-то понравилась химия ну кто, кому нравится химия есть кто то такие, такие в зале но ну, вот э, э, почему она мне понравилась потому что это такая наука в которой все видно все интересно все очень ярко и вот начиная там с восьмого класса школы когда она первый раз так сказать в программе появилась очень активно начал заниматься мы там взрывали в школе что-то делали там вот, синтезировали всякие интересные штуки, участвовали в, в Олимпиадах. И в девятом классе мне удалось попасть в университет. Я начал заниматься в лаборатории в университете. И уже вот к окончанию школы, так сказать, не было каких-то сомнений, куда идти и чем заниматься. Это был химический тогда еще факультет Казанского университета. Сдавал экзамены. там Даже у меня осталась памятная такая ремарка в газете. Вечерняя Казань, то что вот удалось побить все рекорды проходных баллов в университет и набрать 300 баллов из 300. Вот. И так началась моя жизнь уже в университете, будучи студентом. Жизнь такая достаточно была яркая, интересная. Ну, я думаю, у вас она уже идет и уже активно вы тоже себя проявляете как в творчестве, так и в науке, так и в учебе, в спорте. Да, действительно, в университете можно себя найти в любой сфере деятельности. <связывая> <связывая> и будучи в университете, кроме научной деятельности, тоже активно занимался, так сказать, общественными, общественными всякими вещами, штуками. Был спортторгом, был парафоргом факультета. И мы много организовывали всяких мероприятий для студентов, там делились опытом с первокурсниками. Ну, в общем, бурлировал студенческая жизнь, и в ходе нее... Удалось поработать под очень э, таким э, э, высококвалифицированным э, руководителем и наставником, таким как Борис Николаевич Ломонов. Он э, является заведующим кафедрой физической химии, а в то время был еще проректором Казанского университета по научной деятельности. И действительно очень важная роль э, вообще в развитии науки – это роль наставника, роль научного руководителя. Э, благодаря, так сказать, э, ему – можно как раскрыться, так и наоборот, может быть, куда-то не туда пойти. Поэтому тоже вот такой лайфхак. Очень важно найти такого достойного научного руководителя, наставника, который поможет значит, в дальнейшем развиваться. Вот, благодаря такому наставнику, я уже будучи студентом там, начальных курсов, у меня уже появились публикации там, самых таких серьезных научных журналов международных, которые там, читают по всему миру, и мы так активно развивали область, физической химии, такой фундаментальной науки, мы изучали межмолекулярное взаимодействие. Это то, как молекулы между собой значит, взаимодействуют. На самом деле это очень важное направление. Оно определяет многие процессы в нашем организме, в производстве материалов, практически везде. Потому что одни молекулы с друг другом хорошо взаимодействуют, другие плохо, и надо понимать, как это все существует, чтобы дальше уже переходить в какую-то практическую плоскость. Значит, после этого, после учебы, там завершилась учеба в университете, за 5 лет, значит, удалось получить красный диплом, и дальше тоже уже не было сомнений, что нужно не останавливаться и дальше идти в аспирантуру, и вот у меня там тоже, так сказать, получилась очень интересная ситуация, поскольку я активно занимался в нашей команде, ну, под руководством Бориса Николаевича Соломонова наукой, уже диссертацию мне удалось защитить в рекордные сроки за один год и четыре месяца после начала обучения в аспирантуре я уже стал кандидатом наук, то есть вот такой быстрый старт благодаря такой вот серьезной поддержке и вот сейчас мы дальше продолжаем эти исследования, но уже из химика, так сказать, когда мы работали над такой фундаментальной наукой Сейчас мы перешли в область более такой прикладной и важной науки, как это нефтегазовые технологии. Они сегодня очень много на что влияют, и как уже отметили, на, в целом на ситуацию в мире, да, очень много определяется нефтегазовыми технологиями, но и они обеспечивают нас, наверное, самым важным сегодня, это энергией. Без энергии мы сегодня, так сказать, мало куда можем дальше двинуться. И вот прошедший год это очень показал, ну и об этом немножко чуть позже расскажу дальше. Как же началось мое знакомство с нефтегазовыми технологиями? Вот В 2007 году я защитил диссертацию и вот так сказать, начал немножко двигаться в эту сторону. И вот мы начали работать над специальными реагентами, которые позволяют эту нефть очищать от всяких примесей и делать ее дальше очень, так сказать, правильной с точки зрения ее свойств. И началось это знакомство с такого города, как Усинск. Кто-нибудь слышал о таком городе, знаете, где он находится? Этот город находится за полярным кругом, то есть там, где очень холодно. И вот такая интересная история произошла. Так получилось, что вот мы там разрабатывали реагенты, и надо было поехать их тестировать прямо на нефтяное месторождение. Это было 31 мая, мы приезжаем в этот город, на улице плюс 15 градусов. Понятно, мы с собой взяли какие-то наши исследовательские вещи, там легкие курточки и, значит, э, начали... ожидаем следующего утра, чтобы выехать на месторождение, на скважину. И вот наступает 1 июня, первый день лета, и там вот за окном вот такая картина. Вот, то есть нефтяная индустрия встретила таким э, холодным снегом, большими сугробами. Вот, и вспоминаю, как мы там судорожно утром искали, где же нам купить шапки, куртки, там, еще какую-нибудь теплую обувь, чтобы дальше уже двигаться. В общем, не все так просто. Всегда есть какие-то такие интересные моменты, которые нужно преодолевать. Но несмотря на снег 1 июня, мы дальше продолжим заниматься нефтегазовой индустрией и активно ее развивать. И тоже очень важно отметить, что значит, помогало дальше достигать определенных результатов, это получение опыта. То есть, когда ты защитил диссертацию, только-только начинаешь, так сказать, собственные какие-то исследования, очень важно получить компетенции, и, конечно, как можно больше, и как можно, так сказать, шире, и у тех людей, которые являются определенными лидерами в тех или иных областях науки. И вот в начале, так сказать, своей научной карьеры мне удалось поработать в разных университетах, в разных странах, значит, все началось в Германии, где вот такой я еще достаточно еще моложе, чем сейчас работал, это город Росток, это тоже суровый на самом деле город, находится на берегу Балтийского моря, там погода хуже даже, чем в Петербурге зимой и летом, вот. и вот там мне удалось поработать под руководством одного из ведущих профессоров в то время по тематики фазовых переходов, которые вот здесь отмечены, и получить такие знания. И дальше как бы не остановился на этом, и удалось также поработать в Венгрии, удалось поработать значит, еще раз в Германии, уже в другом университете. И, в общем, вот мне кажется, это тоже такая важная возможность, которая есть значит, у людей, это получать компетенции внутри страны. Сейчас это очень активно развивается, очень много программ который ориентирован на то, чтобы получить компетенции из разных университетов. У нас есть различные программы, вы можете сегодня постажироваться в Москве, в Петербурге, в Китае, в других странах. То есть, в принципе, все это работает. И дальше уже, так сказать, по мере значит, развития научной карьеры, уже не в качестве там, так человека, который только получает опыт, но уже в качестве таких обменных, компетенции, мы что-то, являясь достаточно хорошей научной группой, делились и рассказывали. И наши коллеги, значит, с нами делились, мне уже удалось поработать с приглашенным профессором во Франции и в Китае, вот, и тоже это сыграло определенную роль, так сказать, в получении тех знаний и опыта, которые сегодня есть у нашей научной группы. Вот, кстати, вот фотография справа в Китае, вот вы видите, вот там слева столько всяких баночек, вот для того, чтобы добывать нефть, используются реагенты. Если мы там делаем их сотни, то у них на полках стоят тысячи. Вот этот опыт, конечно, нам очень был интересен. Мы сегодня тоже вот в наших лабораториях, если посмотреть, мы тоже огромное количество реагентов делаем. Делаем, так сказать, и, и, и пробы, и ошибки, и получаем наиболее эффективные реагенты уже те, которые мы делаем для наших российских нефтяных компаний. Ну, еще очень важно тоже выстраивать не просто получать опыт, а выстраивать такое сотрудничество. Сегодня мы активно работаем с Ближним Востоком, с Китаем. У нас есть международный консорциум, в который входит очень много ведущих специалистов. И, несмотря на текущую ситуацию, наше международное сотрудничество оно ни в коем случае не остановилось, оно даже стало более интенсивно развиваться. Вот. Мы вот создали этот консорциум, собираемся им там в Китае, в прошлом году в Колумбии, в этом году планируем в Азербайджане, а в следующем году в Турции. То есть у нас такая вот международная ассоциация, в которой мы уже совместно интегрируясь, делаем очень такие серьезные вложения в нефтегазовую индустрию всего мира. Ну и вот, несмотря на то, что я уже сам заведующий кафедрой там, и э, руковожу центром, у меня много э, сотрудников, у нас большая научная группа, э, тоже один важный аспект – это нужно постоянно развивать свои компетенции. И вот общество знаний это делает, и вот я тоже здесь говорю, что э, получать знания нужно всегда на разных этапах, потому что особенно сегодня мир меняется, э, нужно как бы самому тоже меняться и получать какие-то аспекты. Вот прошлый лектор был у вас Михаил Михайлович Абрамский, вот мы с ним тоже однажды в Сколково обучались тому, как трансформируется сегодня университетская система и как это нужно использовать для того, чтобы развивать свои научные компетенции. Ну, опыт и знания можно получать не только в университетах, но и в компаниях. И вот достаточно очень много мы работаем с нефтяными компаниями, чему-то мы их учим чему-то они нас обучают, и мы, вот, так сказать, рука об руку, дальше двигаемся и развиваемся, и решаем разные практические задачи. Вот. Ну, тоже еще хотел бы пару слов сказать о важном тоже аспекте своей университетской жизни. Это общественная деятельность. Многие говорят, ну, что вы там общественной деятельностью занимаетесь, что она вам дает, зачем все это делать. Но, на самом деле это очень важно, и вот вы, будучи, так сказать, ответственными Социально ответственными людьми, я думаю, тоже активно участвуете в разных мероприятиях, проводите разные а, встречи, а, значит, делитесь опытом не только в профессиональной сфере, но и в жизненной сфере и как-то выступаете наставниками для более ваших а, молодых коллег. Ну, вот, а, я, как уже озвучили, являюсь председателем Ассоциации молодых ученых а, университета, а, до этого был в Казани. И мы постоянно что-то делаем для того, чтобы привлекать людей в науку, чтобы им было комфортно, удобно и доносим позицию молодежи до самого верха, до руководителей университета, до руководителей города и так далее. И иногда, так сказать, в таких неожиданных ситуациях оказываемся, как, допустим, вот носим факел или, или посещаем там андроидный коллайдер. То есть, вот, вот такая интересный аспект жизни, но и в общественной деятельности мы сегодня не только на уровне Республики, но и на уровне Российской Федерации, значит, постараемся, так сказать, сделать жизнь лучше для всех ученых, в первую очередь для молодых ученых, ну, вы, как студенты-аспиранты, практически тоже в этой ситуации находитесь, и у нас есть такой вот коррекционный совет, о котором в начале встречи говорили, вот этот коррекционный совет, допустим, работал на стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, работал над годом науки и технологий. Вы, наверное, многие или пока не слышали, или участвовали в 2021 году в различных мероприятиях, которые проводились в России, значит, научно-популярных мероприятиях, значит, конференциях, семинарах, играх, там, и так далее, и так далее. И вот вы, наверное, знаете, что теперь у нас не год науки и технологий, а целое десятилетие, и это вот показатель того, что это очень важная сфера деятельности нашей страны, что без развития науки и технологий сложно куда-то дальше двигаться. То есть должны быть образованные люди, и эти образованные люди должны так сказать, делать что-то новое, что-то важное, решать социальные проблемы. И таким образом, и общество, и страна могут двигаться дальше вперед и быть, так сказать, счастливыми и успешными а без науки и технологий это сделать невозможно. Вот этот совет, он, допустим, еще кроме года науки и технологий, курирует премию президента для молодых ученых. Сегодня это одна из самых крупных премий. И вот это тоже, опять-таки, показатель того, что наука очень важна. Лично Владимир Владимирович Путин вручает эту премию. И те люди, которые ее получают, они очень, так сказать, получают большой, с одной стороны, так сказать, флаг в руки, но при этом тоже ответственность и дальше уже свои разработки внедряет в реальную жизнь. Кроме общественной деятельности, конечно, вот это Коррекционный совет, он занимается и непосредственно объединением научно научной мысли, научного опыта. Есть такая стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, она принята в конце 2016 года, и она говорит о том, что мы должны дальше делать. То есть, если раньше... Науку делили там, на химию, физику, математику, и в каждой области там, надо было что-то сделать, провести какие-то исследования, добиться каких-то научных результатов. То сегодня немножко эта картина изменилась. Теперь нет границ между физикой, математикой, и химией, все очень, так сказать, условно. И вот эта стратегия, она как раз направлена на то, чтобы решать большие вызовы для страны. Там есть вызовы, связанные с энергетикой, есть вызовы, связанные с здравоохранением и медициной. Есть вызовы, связанные со связанностью с территорией. Да, у нас огромная страна, и там как, надо сделать так, чтобы между там, Владивостоком и Калининградом все активно так сказать, взаимодействовало, двигалось и не было каких-то проблем с точки зрения так сказать, связанности с территорией. Там еще много других вызовов, и вот мы занимаемся в, этой, в этом совете как раз вызовом, связанным с энергетикой. Ну, об этом я более подробно расскажу. И очень важно сказать, что когда мы решаем эти вызовы, мы должны именно использовать знания из разных сфер для того, чтобы решить сложные задачи, научные и технологические. И если говорить уже больше про прикладную науку и чем мы непосредственно занимаемся, это вот нефтегазовыми технологиями. Мы не только находим какие-то фундаментальные уравнения, закономерности, свойства и так далее, мы активно работаем над решением прикладных задач, работаем с индустрией и, так сказать, решаем те проблемы, задачи, которые есть в нефтегазовой отрасли. Вот тут список наших партнеров, с которыми мы работаем в России, за рубежом. Ну вот здесь вот моя фотография на одном из месторождений уже не севера России. А севера Китая, это месторождение Карамай, на самом севере Китая, там огромные запасы нефти и газа, но есть сложности, как там добывать. И вот мы тоже решаем проблемы не только на территории нашей страны, конечно, для нас самый главный приоритет, но мы, поскольку для нас тоже важно, чтобы эти технологии распространялись по всему миру, для того, чтобы получать больше опыта и знаний о том, как они где и где работают, мы работаем с китайскими нефтяными компаниями, с Ближним Востоком, вот, если в Китае, на севере Китая, так сказать, надо одевать курточки, да, там, и надо э, быть, э, так сказать, э, аккуратным с холодной погодой, то, допустим, на Ближнем Востоке, там, э, на некоторых месторождениях пустыне температура летом достигает плюс 60-65 градусов. То есть там уже свои другие нюансы, э, и там уже нужны другие решения, другие технологии, и мы вот тоже активно в этом направлении работаем. И вот ежегодно наш большой коллектив, он выполняет более 100 проектов. Есть маленькие проекты, где мы решаем маленькие задачи, а есть большие, где мы там сказать, целое технологическое направление внедряем, проверяем, и все это уже дальше масштабируем на большие нефтяные месторождения. И сегодня, даже если посмотреть на наши рейтинги, Казанский университет, он находится в топ ведущих университетов мира, является одним из лучших в России в области нефтегазовых технологий. И у нас к нам, да, кстати, вот кто-то из вас, наверное, учится в нашем институте, кто-то о нем слышал, у нас более 30% это иностранные студенты. Это показывает о том, что наше образование, оно интересно, оно востребовано, и мы даем что-то нужное и правильное, раз к нам Едут ребята со всего мира, как из Южной Америки, так и из других стран и континентов. И тоже хотел бы отметить, что мы на самом деле, вот сейчас этот вопрос особенно остро стоит, а мы над ним начали работать уже давно. Действительно, большая доля технологий, продуктов, которые есть в нефтегазовой сфере, они поставлялись из-за рубежа. И мы сегодня тоже решаем вопрос технологического суверенитета в этой сфере. И вот у нас тут целая система, которую мы выстроили. Мы начинаем с лабораторных исследований, проводим эксперименты, которые моделируют то, что протекает там глубоко под землей. И значит, на основе этого уже делаем определенные выводы, разрабатываем технологии реагенты, Делаем цифровые модели вот, и дальше переходим уже на испытания. И в конце концов мы их оцениваем, насколько успешно все это протекает. И вот таких проектов мы тоже сделали несколько, уже, наверное, десятков. И действительно приносим определенную пользу. Вот, последний раз мы как раз докладывали Рустаму Другалеевичу Миниханову о том, какие импортозамещающиеся технологии мы пытаемся реализовать на территории нашей, нашего Татарстана и используют те возможности, которые у нас есть, и действительно есть определенный потенциал, который позволит решить текущие задачи и на будущее даст определенную степень уверенности и стабильности в плане развития нефтегазовой индустрии нашей республики. Ну и, конечно, важно отметить, да, я тут один стою, а на самом деле вот наш науш научный коллектив это порядка там, более 80 человек, вот некоторые из них даже в зале самые молодые, Значит, слушают рассказ, рассказ о моем опыте и вместе со мной делают вот то, что я показывал на слайдах. И вот я, как с одной стороны, у нас есть очень опытные кандидаты и доктора наук, с другой стороны, работает много молодых студентов, которые ну, там находят, учатся на втором, третьем, четвертом курсе и на первом курсе тоже есть те, кто, кто не успел еще, так сказать, даже опробовать учебу, но уже приходит в лабораторию и тоже занимается активно научными исследованиями и разработками. И очень важно отметить, что у нас работают ребята не только нефтяники, геологи, которые учатся на нашем, в нашем институте, но это и химики, физики, математики, потому что только вот в, этом, в этой кооперации, в этом взаимодействии мы можем сделать что-то такое большое, важное и решить ну, действительно серьезные проблемы в нефтегазовой сфере. Но кроме людей, у нас еще очень есть уникальные штуки, вот есть такая установка, она называется «труба горения». В ней мы моделируем процессы, которые протекают под землей там, на глубине 3000 метров. Представляете себе? То есть это вот как отсюда, там, я не знаю, там, до Московского района да, там, расстояние. А мы вот, вот это расстояние пытаемся смоделировать у себя. И вот сделали уникальную установку, которую внесена в реестр специальный. И вот там из этих установок, там их, их чуть, не, несколько сотен, там в основном андроидные коллайдеры, всякие такие большие штуки, да, которые вы, наверное, слышали. там. Ну и вот есть установка, сделанная в Казанском университете, которая раскрывает нам, что же происходит там на глубине 3000 метров или меньше, когда мы пытаемся оттуда добывать нефть и газ. Ну и если перейти вот к тематике, пару слов я хотел рассказать о том вопросе, который в начале лекции был, с нашей встречи был поставлен. Будут ли нужны нефтегаз, и газ, значит, в будущем? Ну вот тут несколько картинок, которые показывают, как вообще развивалась энергетическая сфера. Вы видите, потребление энергоресурсов, оно очень быстро растет. И если вот там за там, 50 лет там, 4 раза практически все это выросло, в начале, в прошлом веке, и сейчас это потребление тоже очень активно растет. Если мы посмотрим, то каждый, так сказать, промежуток времени была эра определенного энергоресурса. Вот, Давным-давно это был уголь, сейчас эра нефти и газа. Ну, в будущем будет эра еще какого-то энергетического источника. Единственное, что я хотел отметить, что вот многие говорят про зеленую энергетику, а вот дальше я вам покажу интересные слайды, которые вам объясняют, что если мы говорим про зеленую энергетику, это не значит, что завтра мы ей будем пользоваться. А, на это нужны не только десятки, возможно, сотни лет. То есть вот вы можете посмотреть, что вот смена от угля к нефти да, там, началась там, в начале 1910 года, а фактически еще до сих пор а, потребление угля на сегодняшний момент составляет порядка 20-30% от общего энергии, которую мы получаем. То есть, в кавычках, эры угля закончилась 100 лет, а мы до сих пор его потребляем. Он в некоторых странах является основным источником энергии. Знаете, в каких? Вот Индия и Китай, вы, наверное, слышали, да, но кроме них еще очень большая доля угля и потребление его с точки зрения источника энергии у нас в Соединенных Штатах Америки. Больше, чем в России. Вот. А если мы посмотрим на некоторые новости, говорят, что там зеленая энергетика, у нас нет. На самом деле иногда лукавит. Вот. И здесь я как раз хотел бы сказать о том, что действительно мы, наша энергетика в мире, на планете, добавляется определенными зелеными источниками, но при этом доля нефти и газа с каждым годом растет. Несмотря ни на что, вот через буквально там 20, даже меньше 20 лет нам нужно их будет на 25-30% больше, чем сегодня. Поскольку из нефти и газа мы не только получаем энергетику, но и многие материалы, там полимеры, еще какие-то вещи, из которых мы делаем другие штуковины, да, они все в основе используются то, что есть в этих полезных ископаемых. Поэтому они еще, ну, как минимум еще столетия будут впереди вот, и будут нас выручать еще долгое время. Вот. И э, Если мы посмотрим на, на эти графики, то здесь мы можем тоже увидеть, как э, разные страны, разные значит, э, э, уголки мира, из чего они получают энергию и что для них очень важно. Да, вот я уже говорил про значит, Китай, я говорил про Индию, они действительно с точки зрения роста будут больше всего потреблять энергию и вот эти все климатические изменения, все вот эти вопросы связаны с парниковыми эффектами. Конечно, вот эти две стороны они во многом определяют вот, это, вот эту повестку, которая значит, будет, сегодня, будет завтра и которая существует сегодня. Ну и такой важный вопрос. значит, Спасут ли нас альтернативные и зеленые источники? Ну, конечно, в любом случае надо идти к ним. Да, за ними будущее, поскольку они значит, минимально воздействуют на окружающую среды. В некоторых случаях, а в некоторых нет, значит, и, конечно, они будут развиваться. Если вот значит, сейчас, ну, последние годы доля полезных скопаемых, значит, это где-то порядка 85% в общих, значит, той энергии, которую мы потребляем, и 15% это у нас, соответственно, возобновляемые источники, ядерная энергетика, гидроэнергетика, то к 2040-му существуют такие прогнозы, что на 10% увеличится эта доля. И вопрос, много это мало, 10%? А, ради интереса скажу вам, что вот вся Россия вот в этом энергопотреблении 100% занимает чуть меньше 1%. То есть о чем это говорит? Вот когда мы говорим о переходе от 15 до 25, это значит а, больше 11 таких Россий, как вот наша страна, должны полностью отключиться от полезных ископаемых и полностью перейти на возобновляемые источники. Вот вам эти 10 процентов. То есть, это на самом деле вот этот переход, даже на 1-2-3 процента это действительно очень серьезное изменение жизни населения целой планеты, целой страны, как России, например, даже нескольких таких стран. Поэтому, конечно, в будущем мы ждем перехода к зеленым источникам, но он будет длиться не один день, не один год, не 10 лет а это, наверное, сотни лет. Вот. И, конечно, важно по этому пути. Идти так, чтобы, несмотря ни на что, мы с вами имели источники энергии. И сегодня мы понимаем, что в ближайшие несколько десятилетий это будет нефть и газ в любом случае. Вот. Ну и здесь как раз картинка, которая это подтверждает, то, что значит, нам нужно будет в будущем больше нефти и газа для того, чтобы обеспечить себя, наших, так сказать, наше будущее энергией. Вот. И когда мы говорим о тех вызовах, которые есть в энергетической сфере, на самом деле их очень много, и вот для того, чтобы мы дальше, с одной стороны, могли получать энергию, с другой стороны, меньше влиять на климат, существуют различные вызовы, очень много вопросов и интереса идет к водородной энергетике. Действительно, у нее есть определенный потенциал, но вот при этом, если мы посмотрим на, значит, сегодня говорят о прониковых эффектов, говорят об углеродном следе, слышали такие штуки, то есть насколько все это влияет на климат. И вот ученые посчитали, что вот получить водород значит, и дальше его использовать, на самом деле выбросов в окружающую среду будет больше, чем от использования нефти и газа на сегодняшний момент. То есть, поэтому, когда мы говорим значит, о чем-то зеленом, нужно правильно оценить, насколько все это зеленое и насколько все это на самом деле безопасное для нашей планеты. То есть не все в кавычках «зеленые» технологии, которые, которыми их называют, являются по-настоящему безопасными и действительно а, дают нам некий следующий шаг в развитии энергетики. Ну и, конечно, для нашей страны очень важно, и мы всегда были впереди, это направление, связанное с нефтегазом вот, и направление, связанное с ядерной энергетикой. А, вот Несколько слов о том, что мы делаем а, и к чему мы идем. Да, то есть вот эти цели и задачи перед нами стоят. И чтобы вот, вот отсюда, в 2020-м дойти туда, необходимо иметь стабильное развитие и полезных ископаемых, и возобновляемых источников. И несколько слов о тех технологиях, которые мы делаем. Это вот четыре направления, которые развиваются в нашем университете. И вот о первом я хотел бы несколько слов сказать особенно. Почему? Потому что если мы говорим про нефть, то значит мы уже достаточно большое количество нефти... Добыли, переработали, получили из нее различные значит, вещи. И значит, что у нас осталось? У нас осталось больше всего это так называемая тяжелая нефть. Чем она отличается от легкой? Тем, что она, если мы возьмем и, она, и жидкость будет течь, она совершенно неподвижная. И нужно что-то делать, чтобы ее оттуда доставать. И вот мы одни из первых в мире значит, придумали такую штуку, есть нефтеперерабатывающие, есть нефтехимические заводы. И сегодня там, чтобы получить там полиэтилен, либо там полипропилен, то есть это то, из чего мы делаем разные штуки, разные вещи, которые мы каждый день с вами используем, применяют катализаторы. И мы решили, а почему вот эти катализаторы применяются на заводах, почему их не использовать там на глубине 3 километра под землей. Давайте подумаем, как это сделать. И вот от этой, так сказать, так, так в то время фантастической идеи мы пришли к целой технологии. И сегодня с нашей научной группой мы создаем так называемые подземные заводы, в которых мы достаем и перерабатываем прямо под землей нефть, чтобы тяжелую нефть, чтобы она на поверхности уже была легкая. И даже есть такие, значит, наработки, что вот можно приехать на скважину и получить там прямо дизельное топливо по свойствам. То есть, в принципе, такое возможно. Пока это экономически неэффективно, но вполне возможно, что когда-то мы к этому придем. И вот эти наши исследования, они не просто, так сказать, остаются в лабораториях, они вот применяются в разных компаниях. Здесь вот на этом слайде приведены их логотипы. Вы видите, что это наши самые такие передовые нефтяные лидеры. Татнефть, Лукоил, Зарубежнефть, а также крупные китайские компании, Синопек и Петрочайна, которые сегодня очень активны на значит, нефтегазовом, нефтегазовом секторе. Uh, ну и здесь вот как раз примеры, Мы вот uh, наши продукты, наши технологии, которые мы разрабатывали, не только применяются вот в Татарстане, но даже на таком далеком uh, от нас, uh, такой далекой от нас стране, как Куба, uh, они тоже востребованы, и вот уже несколько наших uh, катализаторов, которые мы придумали здесь в Казани, они уже применяются на месторождении на Кубе и дают там uh, очень серьезные эффекты, ну вот здесь вот показано, что их применение позволило дополнительно на одну скважину нефтяную добывать более тысячи тонн нефти. Что такое 1000 тонн нефти? это значит, примерно где-то тысячи тонн бензина, тысячи тонн бензина это где-то миллион литров, а миллион литров это там, сколько там, Казань потребляет за несколько дней. То есть в принципе вот таким образом мы увеличиваем эту нефтеотдачу и вот получаем такие интересные результаты. И еще одно второе направление, я уже говорил, что сегодня об энергетике начался следующий переход. Пока это не переход к зеленым источникам, пока это переход от нефти к газу. То есть по всем прогнозам считается, что вот самым основным источником энергии в этом веке, а возможно и в следующих, будет природный газ. Не зря про него так много говорят, о нем так много спорят. Не зря к нему такой большой ажиотаж в настоящее время. Мы разрабатываем специальные технологии, которые позволят этот газ эффективно хранить и транспортировать. Эти технологии называются гидратные технологии. Что это такое? Видите, на картинках это выглядит как обычный кусок льда. На самом деле в этом кусочке льда содержится в одном объеме содержится 180 объемов газа. То есть мы таким образом можем этот газ сжать и эффективно хранить и транспортировать в разные направление. Сегодня эта технология особенно актуальна для наших северных районов, где там где-то нет трубопровода, где-то нельзя проехать на специальном транспорте, где-то еще что-то. И там вот, поскольку там тем более очень низкие такие температурные условия, то там эта технология оказывается очень перспективной. И вот это то, куда мы тоже сегодня работаем. Вот, И это в целом все, что я хотел рассказать с точки зрения своей научной деятельности и э, готов к вашим вопросам. Надеюсь, удалось вам показать, что наука не только бывает фундаментальной, но и прикладной, решает очень важные задачи и в нашей стране и за ее пределами. Спасибо. Мне кажется, ожидания абсолютно оправдались. То есть и о себе. И о университете, и о команде, с которой работаете, и об исследованиях, которыми занимаетесь, и о тех проблемах, которые, собственно, обозначены, будет ли и почему будет актуален тот или иной источник энергии в далекой перспективе, тут до 40 -го года, как минимум, вот прописано. Мне кажется, это крайне интересно не только тем, кто будет этим профессионально заниматься, вот, большинство присутствующих здесь, но и тех, кто будет слушать и смотреть вас на телеэкранах и в интернете. Какие есть вопросы у кого, у меня просьба отдавать сигнал, чтобы вам, соответственно, перешел микрофон, и вы сможете сформулировать свой вопрос сегодняшнему гостю. Вы можете присесть комфортно в кресле. Он такой красный, горячий. Я Спасибо. надеюсь, что вопросы будут соответствовать его. Единственное, знаете, что меня в зале напрягло? Когда вы задали вопрос, кто любит химию, вот я видел одну руку только. Может, еще кто-то любит химию? А какая-то проблема с химией есть в зале? Мне кажется, что все должны обожать я не могу да. А, Ну, тогда давайте еще раз. А кто любит химию здесь присутствующих? А, ну... Ну, все-таки как-то, заметьте, да, что-то с химией у нас. А что любите? физику, да? Физику. И вдруг кто-то сказал русский язык, да? Значит, пожалуйста, вопросы. Вы только... Ну, первый вопрос всегда тяжело задавать, поэтому я возьму эту роль на себя. Он будет такой, очень общий. Все-таки среди достижений, о которых вы говорили... Всегда, ну, как в любой нашей жизни, профессиональной, личной, связанной с деятельностью других людей, есть то, что мы называем любимчики, да, есть самое любимое, самое дорогое. Вот из вот этих многочисленных достижений, какое бы вы оценили как самое существенное свое, которое, ну, просто крайне повлияло на ваш жизненный тренд, и вообще вы надеетесь, что останется с вами как яркая страница, и далее, и далее. Ну, наверное, я тут хотел бы отметить в первую очередь, в 2013 году в Казанском университете запустилась программа 5100 это программа, в рамках которой наш университет должен был, так сказать, за счет определенных научных исследований и дальнейшей работы к 2020 году войти в топ-100 университетов мира. И вот тогда еще один мой наставник, руководитель, это Данис Карлович Нургалеев, так сказать, доверил создать новое направление в Казанском университете, связанное как раз с добычей вот этих трудноизвлекаемых запасов нефти, которые сегодня, так сказать, являются основной перспективой наших будущих источников энергии. Вот за это время, наверное, мне кажется, это достижение в том, что вот мы собрали такую команду, которая сегодня является одной из ведущих в мире. Она знает, нас уважает, к нам прислушиваются, и ученые всего мира, и международные, и российские компании. Вот, наверное, вот это одно из важных достижений. То есть то, что мы смогли, несмотря на то, что мы начинали с нуля, сегодня, для науки, за достаточно короткий промежуток времени, обычно в науке там направление формируется там, десятками лет и занять какие-то лидирующие позиции можно только за там, десятки лет нам удалось это сделать намного быстрее, и вот э, та команда, которая вот сейчас все это делает, мне кажется, вот это наверное, наше общее достижение, которое работает на самой передовой, на, так сказать, науке и технологии нефтегазовой. Спасибо. Вот чем отличить гуманитарии, не стесняются задавать вопросы, даже если не понимают, про что. Потому что вот эта «почемучка» в них сидит очень глубоко. А в людях более технических, естественно, научных складов деятельности, направлений деятельности, все-таки прежде чем сформулировать вопрос, всегда глубинное осмысление идет. Я так вот понимаю, некоторые затишья в зале – Долго не осмысливайте, у вас немного будет шансов вот так неформально встречаться с руководителями больших научно-прикладных направлений, не только в университете, а вообще в стране, поэтому пользуйтесь случаем, пусть вопрос будет немножко там, смешной, корявый, но зато вы успеете спросить то, что вас сейчас мучает. Но а я опять все-таки пока вот микрофон вижу, пошел по рядам, немножко к личному. вот Вы, правда, уже называли и имя Бориса Николаевича и Дениса Карловича, а, а все-таки может быть, это извне научной среды. Может быть, это же литературный или киногерой, не знаю. Кто вот оказал на вас такое существенное влияние при формировании. Ведь же какой-то тип, склад ума и характера, да, упертость, если хотите, какая, должна быть сформирована в человеке, чтобы последовательно десятилетиями э, из-под земли, да, стремиться достать то, чего не хочет оттуда выходить ни в коем случае. То есть какой-то характер должен быть сформирован. Вот кто еще вне науки? оказал на вас влияние для того, чтобы вот эту цельность, последовательность ваших действий сформировать? Ну, наверное, конечно, это семья, да, в первую очередь это родители, которые э, тоже приучили никогда не останавливаться и всегда, э, так сказать, идти до конца э, к той цели, которую ставишь, э, потому что, э, ну, это очень важно. Не, не, так сказать, не сбиваться с пути, а идти к намеченной цели родителей. И, конечно, моя уже моя собственная семья, которая всегда поддерживает, и тоже мы очень много общаемся, обсуждаем, что интересного происходит, как, что мы делаем здесь, и всегда находится, так сказать, такой от них положительный прилив эмоций, энергии, который дальше уже можно в работе использовать. Это очень важно чтобы за спиной да, не только команда, с которой вместе работают, но и близкие люди э, были и поддерживали во всех начинаниях. Вот. Спасибо. А. Кстати, вот интересно, у ученых семья, это тоже вечный спор, да? семья это помеха или поддержка. Вот вы обосновали и подтвердили, что это все-таки поддержка, но она должна быть обязательно из вашей сферы деятельности, или как, вот у вас семья тоже занимается геологией, нефтехимией? Ну, моя супруга тоже химик, она тоже заканчивала химический институт, поэтому мы с ней на, по работе тоже находим, так сказать, общий язык. Она понимает то, что, что мы здесь делаем в университете, и что, что интересного у нас происходит. Угу. Ну, это тоже, на самом деле, очень часто в университете происходит, то, что семьи рождаются в студенческое время. да. Мы с ней учились вместе в одном институте. Вот, и вот так появилась наша семья, которая сегодня вот мы, у нас уже двое детей. И они тоже, кстати, уже участвуют в конференциях научных. Мы их тоже немножко у -у -у. подталкиваем к этой творческой деятельности, чтобы они приходили, что-то исследовали, что-то новое находили и достигали. Спасибо. Занюхи, да. Супруга химик, так что любите химию, да, будут хорошие, прочные семьи у вас. И спор можно вести уже на молекулярном уровне, что Точно, называется, да. да, в доме. Даже на, суп, на атомном. <laughs> да, да. пожалуйста. Оба. Михаил Алексеевич, во-первых, Ленин Григорьевич, вы предварили мои вопросы, все, что я хотел спросить, вы спросили, но тем не менее. А скажите, пожалуйста, вот как выстраивается ваша научная траектория, это понятно, это очень интересно, это заражает. Скажите, вот э, в продолжении к тому, что сказал Леонид Григорьевич, может быть, есть какая-то литература, вы готовы назвать авторов, которые влияет на вас вот, как, э, с точки зрения роста эффективной личности? То есть то, что химия вам дает, то, что геология вам дает, это понятно. Вы об этом говорите четко, вы уверены в том, что вы реально заражаете нас. Это интересно. Я думаю, геологам наиболее интересно. А вот нам, гуманитариум, может быть, э, подскажете на самом деле каких-то авторов, может быть, фильмы, кино? Спасибо. Ну, на самом деле, на каждый период жизни бывают какие-то интересные книги, которые, значит, дают ответы на какие-то вопросы, да, там. Если мы говорим про ранние, так сказать, этапы жизни, то это такие более русская литература, там, Достоевский и так далее, и так далее. Сегодня уже хочется посмотреть литературу, которая позволяет развивать вот уже... Свой, ну, как уже свое сегодняшнее состояние. Там определенные книги по формированию команд, по проектной деятельности, по значит, развитию междисциплинарных связей, по подходам, как вообще устраивать взаимодействие в таком, во время изменений. То есть вот, вот такие книги. Ну, там на самом деле их много. Вот, не знаю, последняя, вот, которая удалось почитать, это Тони Браун. Там как раз определенная философия рассказывается о том, как вот, значит, двигаться в изменяющемся мире. Значит, и там есть тоже такие интересные высказывания. Даже вот недавно одно из них выложил в социальной сети о том, что такое междисциплинарный коллектив. Там вот все говорят об этом. Да, да, да, надо обязательно всех объединять. Вот междисциплинарный коллектив – это не там, где вот физик говорит «я лучший», химия говорит «я лучший». А там нефтяне говорят, что без меня вообще никуда, а там, где у них есть общие задачи, и они себя вместе оценивают как единое целое. Вот мне так понравилось это определение междисциплинарности. Спасибо. Спасибо. <класс> Вопросы? Думает зал? Думает. Это хорошо, что думает. Ну, раз, да, вот микрофон пока назад передавайте, я пока все-таки эту гуманитарную линию немножко закончу. Завершу. Сейчас уже пойдут вопросы, я думаю, более профессиональные, отраслевые, что называется. А вот у нас есть в истории даже примеры, когда известные химики становились композиторами очень крупными, а занимались литературой большой. А Вот как у вас, например, с музыкой? Если вот, вот такой универсальный язык музыки, который понимают все, лирики, физики и так далее. С, с музыкой, Люб, люблю ее слушать, но, к сожалению, сам не, не, не так талантлив в, этом сфере, в этой сфере. На самом деле, тоже были определенные такие творческие позывы в свое время, там занимался танцами, вот. Даже однажды удавалось, в ну, какое-то время поиграть в квн, даже вот такое было. Mm. На самом деле, все, все меняется, все двигается, какие-то новые интересы появляются, Вот. С, с музыкой больше люблю ее слушать. И нравится разная музыка. И иногда хочется послушать классическую музыку, иногда наоборот, что-то такое зажигательное, интересное, веселое. Вот это опять-таки зависит от настроения, от компании, в которой. Да, Аня Милохин, там что-нибудь такое не слушаете? Да, вот? Даня Милохин. Кто такой? Нет, ну понятно, да. Вопросы, пожалуйста. Так. Все там работает. Все, хорошо. Михаил Алексеевич, хотела поблагодарить за презентацию вашу. Было очень интересно это все послушать и узнать вот, о своем институте побольше, о нашем НОТС, ДАИНСМУ. Yeah, и по поводу вашего, так сказать, кейса с зеленой энергетикой, я понимаю, что была выполнена такая глобальная работа, чтобы повысить вот этот процент использования именно как бережных, ну, ресурсов для зеленой энергетики. Вот. Хотелось бы узнать, как, какие технологии вы, возможно, использовали, как вы вообще пришли к, к такому выводу, что на 10% повысится вот это вот использование зеленой энергетики у нас в России. Возможно, есть какие-то работы уже написанные на платформах вот, научных, опубликованные, а возможно есть какая-то одна технология, которую вы используете вот постоянно, не знаю, может быть, поподробнее вы могли бы сейчас об этом рассказать? Спасибо, да, очень такой интересный вопрос в плане будущего, да, вот это. на самом деле в рамках университета у нас есть такой проек проект, называется «Приоритет 2030», и в нем мы как раз работаем над технологиями, которые будут нам давать энергию, но при этом с максимально низким углеродным следом вообще у нас цель, чтобы вот те технологии, которые мы разрабатываем, давали возможность индустрии, нефтегазовой индустрии, работать с нулевым углеродным следом. То есть мы говорим, что да, нефтегаз нужны, нужно их добывать, и без них мы никак, но надо теперь это делать таким образом, чтобы вот сколько мы наносим отрицательным вреда, мы его компенсировали, так сказать, положительным снижением углеродного следа. Здесь вот в качестве тех направлений, которые мы делаем, это вот утилизация углекислого газа, вы наверное, знаете, это основной источник сегодня изменения климата, воздействия. Существуют разные мнения, это за счет, так сказать, естественного значит, развития планеты, либо это антропогенные факторы, но в любом случае мы... Здесь не ищем причину, мы пытаемся здесь решить ее следствие. И мы разрабатываем технологии, вот это использование этого СО2 для того, чтобы добывать больше нефти, либо для того, чтобы добывать больше газа. Даже у нас есть такое решение, над которым мы недавно начали работать. У нас создана лаборатория молодежная международного уровня где мы разрабатываем специальные технологии, когда мы вот этот СО2, который вреден для э, окружающей среды, закачиваем, чтобы с одной стороны достать метан из газовых гидратов, да, это очень большой источник энергии, да, а с другой стороны утилизировать его, и с третьей стабилизировать вечную мерзлоту. Вы, наверное, может быть слышали, сегодня очень активно это обсуждается. За счет вот изменения температуры начинается таяние вечной мерзлоты. Может быть, я говорю какие-то такие очень общие слова, но это очень, на самом деле, актуальная тематика. Это может сильно повлиять на нашу страну. У нас очень большая часть территории находится в зоне вечной мерзлоты. Это очень большая проблема там для Янау, для других регионов да, в той части страны, чтобы стабилизировать и бороться с этим изменением вечной мерзлоты. И мы вот такими технологиями работаем. Хорошо, спасибо. Еще одна сумасшедшая идея, которую мы тоже сегодня развиваем в области водородной энергетики. Все там говорят о том, что это очень самый зеленый способ, да, там никаких выбросов. Но получать его очень сложно и очень много затрат, и очень много воздействия на окружающую среду. Его получают из воды методом электролиза. И это требует очень колоссальных энергетических затрат. Другой способ это Получение из нефти и газа, но при этом там возникают побочные продукты. А мы вот сегодня развиваем идею получать водород прямо из пластов. То есть вот из тех углеводородов, которые под землей, получать уже на поверхность не нефть, не газ, а чистый водород. Вот над этим мы работаем. И есть определенный задел. И надеемся тоже, это будет нашим таким ноу-хау. И не будет применяться не только у нас, но и за пределами страны. Очень интересное направление, которое мы сейчас развиваем. Это вот тоже продолжение ответа на предыдущий вопрос. Спасибо. А пока вот следующий там думает, да, вот микрофон сюда передавайте, чуть-чуть ниже. А я пока вот попробую доформулировать еще на понимание рядового, что называется, гражданина, потому что ну, все-таки не все профессионалы, не все специалисты, к счастью, не все, да. Мы находимся больше под воздействием влияния политиков, которые, как еще декабристы, страшно далеки от народа, и все время вот нам про зеленую, про зеленую эту энергетику, и мы вот, да, все уже завтра будет праздник, и там вода без газа, все хорошо. А вот где вы все-таки находите на понимание, подтверждение того, что рост зеленой энергетики будет куда более умеренный? Ежели нас вдохновляют политики? Вот на, на, на понимание вот такого рядового гражданина, что называется? Ну да, вот, на самом деле об этом много говорят. И вот я сегодня постарался в лекции показать, как вот эти периоды происходят. Мы О том, что мы говорим, произойдет на самом деле там, ну, может быть, через сто лет. Вот так же, как с углем. На самом деле, вот да, мы ну, здесь не включил. А, тоже, когда вот, рассказываю о развитии энергетики более, так сказать, подробно, детально значит в начале 20 века, то есть там 1900 года, когда только началась промышленная значит, добыча нефти, там в газетах писали все эра угля закончилась, мы забудем об угле там, завтра, через год, через два и не будем его использовать, все, нефть наша все, Ну, вот сегодня 2022 год прошло больше ста лет и до сих пор уголь это 25, даже может ближе к 30 процентам в общей мировой энергетике, то есть, Тогда его было больше, тогда его было там, ну, сейчас точно цифра не скажу, но, там может быть 50 там, процентов, шестьдесят или сколько то да, там, может даже больше. Но вот за эти больше чем сто лет уголь все равно входит в тройку главных основных источников энергии. То же самое зеленая энергетика. Это, да, может быть мы ее научимся получать очень быстро, но для того, чтобы она в нашей жизни была так сказать, доступна, это очень большая инфраструктура которая не только, не только связана с получением энергетики, но и с ее транспортировкой, ее хранением, ее использованием. Вот кто сегодня готов там, использовать водород или использовать электромобиль? Кто? Ну, там таких единиц, потому что, чтобы мы были готовы, любой человек, для этого нужно очень много всего сделать, и это не одно десятилетие. Поэтому, да, об этом надо говорить, об этом надо помнить. Конечно, нужно идти к тем источникам, которые минимально влияют на окружающую среду, но это непросто. Это... Долгий, серьезный, тяжелый путь, не такой радужный и яркий, как нам иногда рассказывают по телевизору. Спасибо. При этом эле электромобиль, э, все-таки электро, да, вначале должно появиться это электричество где-то. Да, а, Пожалуйста. Здравствуйте. Хотите бы узнать, так как идет сейчас большой акцент на зеленую энергетику, насколько обширным и открытым для изучения остается пласт то есть каких-то изобретений в плане нефтегазовых технологий? То есть насколько это будет актуально на будущее время? Спасибо, да, тоже очень важный такой вопрос. На самом деле большой пласт, вот, ну, только сейчас вот буквально я рассказал наших наработках в области получения водорода. То есть вот у нас есть огромное количество нефтяных месторождений в нашей стране, где есть инфраструктура, где там есть города, населенные пункты, люди, которые там работают. И если мы так просто это все ну, как бы закроем, это будет неправильно. Да? И вот, и на, и это, это во-первых, в любом случае будет востребовано. То есть, это, вот мы даже сейчас понимаем, сегодня некоторые страны из текущей ситуации там, начинают от, повтор, опять использовать уголь и так далее. И так далее да? То есть все уже забыли о этой зеленой энергетике, ну, по крайней мере, в этом промежутке времени. И при этом вот, вот эта технология, о которой мы говорим о водорода из пласта, это вот как раз пример того, что мы можем, использовать нефтегазовую инфраструктуру, там, старые месторождения, все, что там есть, для того, чтобы уже переходить потихоньку к такой более зеленой энергетике. Вот. Ну и в любом случае нефтегаз – это не только энергия, да, энергетика, это на самом деле источник материалов, которые, потребление которых только растет. То есть из чего их получать? Опять-таки, основной ресурс это углеводороды. Из них можно получать полимеры, лаки, краски там, и, так далее, и так далее. Огромный список продуктов, которые, ну, без которых наша жизнь просто остановится. Спасибо. Спасибо. А вот, если позволите, ну, ближе, вот, по времени мы уже час работаем, ближе к завершению. Хотя, если будут вопросы в зале, я с удовольствием, да, вот есть. Давай, давайте вы тогда зададите вопрос. Я. за выступление, uh -huh. Михаил Алексеевич. У меня такой был... вопрос. Как вы считаете, есть ли место для современных IT-технологий, нейросети и робототехника в добыче газа? Спасибо. Тоже uh -huh. очень такой важный вектор. Вообще цифровизация сейчас идет везде. И на самом деле очень большой потенциал для цифровизации именно в нефтегазовой сфере. Да, вы можете представить там некоторые месторождения находятся на крайнем севере, там, ну, в тайге еще где-то очень сложно э, людям очень сложно что-то туда привести, увезти. конечно вот цифровые решения они там очень востребованы, и очень нужны. они постепенно туда внедряются. Аналогично, если у нас там, мы говорим про там, очень такую сложную, с точки зрения минусов температуры, да, аналогичные проблемы там, в пустыне на Ближнем Востоке. Опять-таки, там многие процессы очень сложно делать с привлечением новых людей. И, конечно, вот цифровые технологии там очень, очень нужны. Они помогут все это делать более эффективно. Сегодня значит, на базе Казанского университета есть тоже центр цифровых технологий для нефтегазовой сферы. Там работают ребята, не только геологи-нефтяники, как раз очень много ребят с институтов, которые занимаются IT-технологиями, математикой, механикой и, и так далее. И очень тоже это большой тренд и очень большое, так сказать, пространство для научной деятельности, технологической деятельности. Это IT-продукты в нефтегазовой сфере. Они очень востребованы. Спасибо. Спасибо. Ну, и... Да, если позволите, то э, вот, поделись своим знанием, но знания на, на основе знаний во многом э, вот каждый здесь присутствующих должен будет далее сформировать свой жизненный профессиональный тренд. Э, понятно, что львиную долю этих знаний придется получать у тех, кто уже прошел определенный путь и уже имеет определенный запас в том числе и ошибок. Литературу, не зря сказал русский язык, литературу, да, надо тоже любить, потому что там еще Пушкин, да, опыт, сын ошибок трудных, то есть вообще ошибки на ошибках хочется. Вот, но все-таки вот о чем. Учитывая, что здесь очень много людей, которые начинают свой жизненный путь в отрасли, в этой сфере знаний, в этой сфере деятельности, с вашей точки зрения, где как и куда перспективнее сориентироваться на те направления, которые связаны с нефтегазодобычей. Ну, я так утрирую, понятно, что более широкий такой. Ну, с некими исследованиями, поисками, добычей, извлечением из недр. В сферу, где концентрация идет внимание в практиках и в научных исследованиях на переработке. Может быть, на вопросах действительно соединения с IT-технологиями тех или иных знаний, которые сопутствуют от вашей профессии. Куда, иными словами, вы видите наиболее перспективным жизненный путь тех, кто начинает сегодня заниматься этим направлением? Там куда вы, куда пойти Очень учиться они вопрос, решили, куда пойти работать? Вот. Да. Очень сложный вопрос. Поскольку нет такого, что вот, вот это перспективно, это нет. На самом деле, вот те вопросы и IT, и, и, значит, зеленая энергетика, и нефтегазовая сфера, они все перспективны, на самом деле, и в ближнесрочной, и в перспективе. Вообще, вот это все, о чем я говорю, связано с энергией. На самом деле, вот без энергии у нас не будет медицины не будет э, еды, не будет нашего жилья. То есть на самом деле вопрос энергии, энергетики ⁇ это вот такой пер первоочередной вопрос. Да? То есть э, если вот, э, каких-то лекарств не будет, так мы сможем там прожить там, какой-то промежуток времени. Но если вот завтра отключить нас от света, э, электричества, от всего-от всего, то мы просто останемся без рук, без ног, без наших возможностей. Поэтому, на самом деле, вот область энергетики она очень важная, очень жизнеобеспечивающая, и в ней очень много направлений. Перспективно нефтегазовые технологии, потому что э, нефтегаз еще нам будут нужны долгое время. Перспективно новые источники энергии, как э, постепенный переход к более зеленым технологиям. И, конечно, в пору такого 21 века, это, конечно, цифровизация, она везде, значит, свои руки распустила, и без нее тоже никак нельзя. Много перспектив. Главное – получить базу. База – это вот Казанский университет. Здесь действительно очень серьезная школа, научная школа по многим направлениям. И здесь вот можно получить эту базу и дальше ее уже использовать, развиваться в тех направлениях, которые вам нравятся. Спасибо большое. Кстати, а вы... Демонстрировали и свою команду тоже. Есть ли шанс присоединиться в будущем к вашей команде исследовательской, или вот все-таки в этой сфере все настолько плотно занято, что нет уж, да, новые и новые пускай команды создают? Нет, будущее? на самом деле, мы очень открыты к новым людям. Мы ищем всегда талантливых, активных, перспективных ребят. Это наш коллектив он. Растет, растет, растет. Если там вначале у нас там было там меньше десятка человек, то сейчас у нас уже около сотни, именно непосредственно нашего научного коллектива. Поэтому, конечно, мы открыты. И Я думаю, что мы попробуем с теми, кто из вас заинтересован, найти какие-то совместные точки и тоже привлечь вас к нашей научно-исследовательской деятельности. Так что добро пожаловать. Спасибо большое. Спасибо вам за то, что нашли время. Желание и э, достаточно э, много аргументов для того, чтобы нас посвятить и просветить э, в обозначенной теме, и не только. Спасибо Залу за то, что он э, присутствовал и живо на определенных этапах нашей сегодняшней встречи, участвовал в ней. Я надеюсь, что каждый получил достаточно тех самых еще новых знаний, которые помогут потом... Всем и в профессии, ну и в личной жизни тоже, о которой мы немного поговорили. Спасибо всем.